Наступило 13 сентября, день выборов, и мы неспроста оказались возле избирательного участка 131. Именно здесь сегодня будет голосовать действующий и, не знаем, еще пока будущий или не будущий губернатор Александр Юрьевич Дрозденко. А пока пойдем его встречать, пойдем ждать. Ну и, конечно же, средства защиты. Мы законопослушные люди. О, класс. Пойдем. Александр Юрьевич, вопрос по поводу... Э, у вас в ФБК не так давно нашел, нашло имущество, виллу в Ницце, по, по поводу 100 миллионов долларов. А, на мы точно так, это же не заказная тема, это же ваше будущее. Это же ваше будущее пять лет правления. Мы попытались задать вопрос Александру Юрьевичу, Ну, в очередной раз Александр Юрьевич, конечно, убежал. Вот такой человек хочет с нами править пять лет. Но э, голосование еще не закончено, оно будет до восьми вечера, поэтому мы призываем по-прежнему голосовать за любого, кроме Дрозденко, чтобы чиновники отвечали перед народом на любой вопрос. так что с недвижимостью вы ответите на вопрос недвижимость в венится оформленная на вашу дочь и ресторан общая стоимость больше 100 миллионов рублей александр юрьевич вы будете губернатором в третий раз еще пять лет пожалуйста чтобы я не отбил, это все равно... Так люди сейчас должны за вас голосовать. Они, они же должны знать ответ. Ну вот. Как обычно. Может быть, когда-нибудь мы получим ответ. Но не в этот раз. Денис Кабаков, Дмитрий Гальцинов, канал Штаб в Санкт-Петербурге.